Острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости сложилась в Шри-Ланке в конце апреля. Жители стали выходить на улицы с требованием остаки президента. Также во многих районах страны наблюдается отключение электроэнергии на долгий срок из-за нехватки топлива. На фоне экономического кризиса оппозиция потребовала от президента уйти в отставку. Мы понимаем, что последние два года весь мир находился в состоянии пандемии коронавируса. Поток туристов на Шри-Ланку остановился практически. Под влиянием вот этого фактора экономика пришла достаточно в сложное положение. Возникли также и политические проблемы. Масштабные столкновения в столице начались утром 9 мая. Несколько тысяч сторонников правящей партии напали на лагерь оппозиции, позже устроив стычку. Для разгона участников полиция применила водометы и слезоточивый газ. Президент Шри-Ланки ГДП Джапакса Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для установления политической стабильности. Мы можем говорить о том, что скорее всего в отношении Шри-Ланки будет развернута гуманитарная помощь, поскольку вот. Протесты начались пара дней назад. Народное выступление на Шри-Ланке достаточно хаотичное, слабо организованное в плане целей и задач. И куда, так сказать, оно приведет эту страну, пока достаточно сложно сказать. Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойна. Ранее власти Шри-Ланки третий раз продли на сутки действия комендантского часа на острове. Управление по развитию туризма страны просит иностранных граждан перемещаться по стране в комендантский час только с паспортами и авиабилетами. Надежда Казаева, Универньюз.